Опа! Максим рубашки. Всем привет! И с вами снова я. Сегодня мы с Алиной поехали поснимать видосы по новому формату. Решили попробовать YouTube Shorts. И значит я здесь затарился луком. У меня значит белая рубашка льняная и кроксы на ногах. Все это в шортах, чтобы было понятно, что это курортная недвижимость. Сейчас мы с вами отправляемся на Белый дворец. У нас там есть несколько интересных квартир. Хотим попробовать новый формат. Как это будет залетать? И потом поедем на Сочи Парк, поговорим вообще для кого он нужен, также по нему снимем шорт также будет интересно. Двигаем. Значит, мы приехали в Белый дворец. Вот так этот красавчик выглядит Здесь у нас есть несколько предложений Сначала, конечно, мы посмотрим с ремонтом Потом у нас здесь еще черновая Ну и мы хотим попробовать новый формат шорца Как это все зайдет Но, естественно, вы его увидели уже, скорее всего Потому что видео на ютубчик выходит у нас Сильно позже, нежели снимаются Вот какие-то маленькие такие хронометражечки бы кто сюда зайти не может Поэтому здесь есть домофон Вот такая вот кованая большая дверь С левой стороны, вот я знаю Здесь парковка, но она закрыта Большие ящики И мы с вами заходим внутрь Также здесь есть еще консьерж Вообще на самом деле Белый дворец очень хороший комплекс У него конечно не так много территории Но тем не менее Вот у нас Искандер живет здесь, Толян живет здесь То есть они им максимально довольны Небольшая такая детская площадка И вот основная входная группа С консьержем Со всем в общем все приветливо Замечательно, здорово. Заходим Здесь значит три лифта и мы с вами отправляемся на самый верх. Сейчас заходим, а там злая собака. Я думаю, что уже можно открывать. Наверное, дверь? Нет. нет. Надеюсь, там никого нет. Да. Ну вот, значит, квартира. Выглядит она вот так. Всем привет. Здесь у нас кухня. Небольшая, с барной стойкой. Ну, конечно, самое главное у нас открываются здесь вот такие вот бомбические виды он сейчас газует на каком-то там катере или на гидроцикле очень зелено да моравио вот там вот сочи парк строится с нижней стороны вот точнее с левой стороны да историческое место конечно это санаторий металлург но виды прям пушка значит здесь у нас смотрите блин хорош хороший, такой сануле красивый черных оттеночках в темных здесь у нас спальня спальня с диваном телек блин, огромный конечно да отсюда также есть выход на балкон гардеробная самой спальне то есть все что угодно размещается и здесь у нас еще одна гардеробная часть алина сколько она стоит 26 миллионов, да. 26 миллионов на сегодняшний день стоит А площадь здесь В общем, общая площадь здесь 51 квадратный метр. Стоимость на сегодня 26 миллионов. Но здесь виды, конечно, просто потрясающие. Вот так вот распахиваете. И на собственную террасу выходите. А, отсюда у вас вот такой вот бомбический вид. Вот мы сейчас по ней шварцы. Это будет наш первый. А потом мы поедем с вами на кислород Сочи Парк. Красивый вид? Общем, вот здесь вот прям согласись да не хватает пару каких-то пуфиков столика да, винишка можно, можно поставить согласен да. ну, хорошая такая в общем снимаем видос Половка электролюкс шкаф IG, машина электролюкс, ну, получилось вроде прикольно но вид конечно из квартиры прям топчик очень крутой, то есть вот здесь ты никогда не устанешь смотреть за тем, что происходит вокруг тебя. Просто пушка. 26 миллионов, можно бы ипотеку купить, если хочется. Пляжи, вот, все как бы есть. Это, кстати, Камелия, ну, чтобы вы знали. Та самая, про которую очень много говорится в видосах на разных каналах про нее. Что там? В общем, поехали сейчас дальше. Квартира показана. Я думаю, что точно зайдет и будет интересно. Есть, короче, косяк в Белом дворце в том, что с одной кнопки нельзя вызвать сразу все лифты. То есть сейчас приедет, скорее всего, вот этот и вот этот. А вообще с обратной стороны открывается тоже очень хороший вид. На строящийся кислород Сочи парк. Мы сейчас тоже туда доедем с вами, посмотрим. У них очень интересные условия по субсидированной ипотеке. Мерката красавец вот стоит. Ну и вообще весь вот этот вот рельеф в Сочи очень круто смотрится. Вообще, сам по себе район Бытха, он такой спальный, полностью инфраструктурный. То есть, тут есть школы, садики, в общем, все-все-все. Вот, я про что говорил. То есть, приехал и этот, и вот этот лифт. Едем дальше. Еще есть черновая, сейчас посмотрим ее. Вот точно такая же квартира, где мы с вами только что были, только в Черне. То есть, здесь вы можете сделать все, что вам хочется. Все свои фантазии. Можете также поставить большую раму. Где у вас будут распахиваться окна. И сюда точно так же можете сделать. Сколько стоит? 23 Да, когда дешевле получается. И дашь выше. Ну да, и вид оттуда получше. Но тем не менее, то есть вы ее можете рассмотреть, если вам вдруг не нравится ремонт. Вы хотите сделать свою, то здесь вот у вас зелень прямо в окно стучится. Море также хорошо видно. Но 23 23590. 23 598, вот это цена. А есть еще одна, да, черновая здесь? Есть еще 64 метра за 29 29670. Сейчас тоже ее посмотрим. Она тоже здесь. Фронталочка, господа. С правой стороны у нас вот такого размера большой санузел. Здесь у нас гардеробная, какой-то шкаф. И две вот таких вот у нас части. То есть, вот это используется как спальня. Либо можно сюда вынести какую-то кухню-гостиную, зато здесь у нас. Прямой вид на море, прям вот самый самый фронтальный, который только может быть. Хороший вид, да? Да. Куда ни глянь, везде одно море. Очень красивый. И пойдемте еще посмотрим с вами вторую часть. То есть, конечно, вы сюда можете протянуть стояк коммуникации, там насосами как-то запитать и сделать. Вот здесь вот, например, большую кухню. А можете здесь ее ставить, потому что изначально Вся вот вентиляция выведена сюда, чтобы ее не тянуть куда-то в другое место. Можете сделать так. Вот это, естественно, полностью можно все сломать. И у вас будет большая кухня с эркером. Вот с таким. Алюминиевые окна у нас Алютех. Ну, видно, конечно, пушка. Сколько? 29 миллионов? Еще раз. 29 миллионов. 29,670. 29,670. На сегодняшний день цена. 64 квадрата. Неплохое такое предложение. Но вид, конечно, прямо вот отсюда даже открывается на море. Панорамнейший. Вот, если вы любитель, ценитель Белого дворца, то welcome. У нас есть человек, специалист, который продал его в свое время столько, сколько его не продавал никто. Поэтому все предложения по нему есть. Welcome, обращайтесь. Ну и сам по себе дом вот уже жилой. Состояние у него очень и очень хорошее. Места общего пользования, то есть все-все-все, все есть. Инфраструктура очень хорошая. Все, выходим. Самое главное, что территория это закрытая, все есть, все близко. И соседи хорошие. Это прям вот ключевой момент. Очень хорошо. Алина говорит, вообще здесь первый раз, и ей прям зашло едем на кислород, потом в Сочи парк. Очень с вами быстро спустились к кислороду и в Сочи парку, вообще к северному склону Бытки. И как вы видите, здесь очень плотно застраивается райончик и выглядит он прям по-современному. И раньше, вот знаете, я как-то не очень понимал его смысл, то есть, блин, маленькие какие-то комнатки. Но у меня есть очень хорошая подруга, которая прожила очень много в Москве, и она говорит, что в ипотеку на сегодняшний день невозможно купить в Сочи ничего достойного, так чтобы у тебя была инфраструктура для жизни. А здесь, как вы знаете, будут типа, строить школы, здесь огромнейший сквер, детские сады, прогулочные зоны, здесь большое количество гектаров земли, я не помню, по-моему, 12, что ли, и это все будет в пользовании именно вот этого всего кластера. И самое главное, что это новое жилье, и здесь можно купить квартиру в субсидированную ипотеку по очень и очень низкой ставке в и процент, по-моему. Сейчас мы здесь запаркуемся где-нибудь, и я вам расскажу уже из офиса. То есть сначала мы начинаем с кислорода, потом мы доедем с вами до Сочи. Парка. Мы, в общем, с вами возле проекта кислорода. Выглядит он вот так. Отсюда же у нас видно сам и кислород, и Сочи парк. По сути, глобальной разницы между проектами нет. У этих ребят просто есть балконы и побольше территория. У тех ребят балконов нет. Цены одинаковые, площади одинаковые. И вот, значит, человек в белой рубашке. Я тоже в белой рубашке сегодня, да. Он, еще... он не в шортах и не в кроксах. Да. Мне да, удобно. Да. Я вижу. Расскажи нам, пожалуйста... Ну, основной продукт, говоришь, что на сегодняшний день это субсидированная ипотека, и народ да, в основном да. покупает. В чем кайф? Слушай, ну, кайф в том, что люди, вкладывая тем самым минимум вот это там от полтора миллиона рублей, угу. покупая квартиру в Сочи, грубо говоря, под 0% на три года. И они просто платят официальную рассрочку непосредственно банку. За три года они квартиру либо перепродают, тем самым не платя проценты вообще банку, либо спокойно квартиру закрывают, тем самым за три года реализуют полностью свою квартиру. Uh -huh. И что, не взяли там 6 миллионов, они вернули 6 миллионов. Потому что у всех до сих пор людей в голове, что я беру ипотеку через три года там, через пять лет я возвращаю две ипотеки но ну да, здесь да. 0 процента ты берешь и в принципе спокойно а, пробитаешь квартиру. Не нужно там 10 15 20 миллионов давайте я просто сейчас переведу а, здесь есть такая прикольная фишка то есть вы можете купить квартиру в ипотеку под 0 процентов то есть вы должны внести полтора миллиона это минимум потому что минимальная квартира на сегодняшний 500. день стоит семь с половиной миллионов рублей то есть вы и это все рассчитывается из стоимости субсидированной ипотеки с господдержкой, которая составляет общее кредитное плечо 6 миллионов рублей. Так как квартира у нас стоит 7,5, то вы должны полтора миллиона внести и вам дают... Несколько вариантов вообще ипотек. То есть есть беспроцентная это на 3 года, okay, well. есть семейная ипотека, так ее 2%, назовем. 2%, yeah. 2 на это если рот. есть дети После на весь срок. Говоря, -го года. Да, это если есть дети, то 2%, процента, yeah. если детей нет, то 3%. 3 на yeah. весь срок это на сколько? До 30 лет максимум. 30 лет? Yeah. Да. без удорожания, без завышения, все фиксировано, все как-то так, и есть еще обычная, соответственно, ну, ипотека. Обычная ипотека которая... стандартная, да, на любую сумму, там, сколько сейчас, там, 8,7, 8,9. Ну, то есть ты, короче, уже забыл эти Я проценты, даже, потому ну, что не продается все. Она идет вот на субсидии и все. Еще хотел бы добавить самое крутое, что, чтобы взять эту ипотеку, не нужно быть никаким, там, спецчеловеком, что-то там еще, иметь uh -huh. официальный доход, ничего, не нужно просто паспорт и с ним. все. Потому что очень многие люди спрашивают, а что нужно, чтобы справку получить, с работы употребля? там Ничего еще что-нибудь? На сегодня люди просто приходят с паспортом. Единственное, конечно, чтобы не было их там просрочек. просрочек, штрафов и всего остального. Если все окей, ты там добросовестный человек, спокойно. Но есть люди, которые с минимальными просрочками, у которых там день-два, их все равно ипотек пропускает. То есть в любом случае, если у вас есть желание взять ипотеку, нужно просто прийти и попробовать. То есть у нас есть кредитный специалист, вы можете обратиться к нам, мы можем приехать с вами, во-первых, на макет посмотреть, посмотреть там настройку, но единственное, нас туда не пустят, и мы туда не сможем с вами. А, давай быстренько пробежимся по территории, вообще, то есть, как она выглядит. Ну, думаю, вот что... так. Да, вот так. Красиво. Территория полностью закрыта. На сегодняшний самая большая территория Сочи это 5 гектаров земли. А курортно 12. Ну, курортный это совсем Все, ладно. Ну, курортный, ладно, съедем. Курортный в Адлере. Это в Сочи, хорошо. Территория закрыта. Довольно все-таки будут бизнес-классы. Закрытая охраняемая территории, и наблюдение все как положено. На территории сейчас мы проектируем детские спортивные площадки. Все, что опять ты видишь на макете, реализовано будет. теннисные корты. Я думаю, что не каждый комплекс может похвастаться с теннисным кортом на своей территории. Не каждый. У фруктов есть, да. Ну, значит, а они, опять же, в Адлере. Они, да. опять же, я вообще в Сириусе. Они даже вообще не в Краснодарском районе, так. Теннисные корты, баскетбольные поля, футбольные поля. Сейчас проектируем еще дополнительно детские сухие фонтаны будет э, сделано на территории комплекса. Сухой фонтан. Я просто только что спрашивал. Это такая штука, когда из под земли бьет, то есть это не та чаша, где ВДВ купается, там да. да, ну, или еще кто-нибудь. А это просто из под земли. В Соколе, например, такой же фонтан есть на площади плага в центре, сделан такой же фонтан, то есть вы в принципе можете пользоваться. Да. Здесь будет то же самое для детишек. Они его вот вот точно это. атакуют весь, то есть они будут там постоянно тусить. Мне кажется и зимой тоже. Огромная зона тренажеров. Воркаут под открытым небом будет uh -huh. сделать, можно будет выйти и позаниматься. Нужно покупать абонемент, какой-нибудь там все фитнес Ну, знаешь, вот сейчас, например, на улице там 31 градус не Я занимался, садил в сухой фонтан и домой. Но только если вечером. Потому что можно инсульт заработать в такой Ну, и что еще круто, помимо самой территории, мы сейчас реализуем свой торговый центр. Вот Запомните, два. Это будет четырехэтажная коммерция, пока uh -huh. ее не продаем, сразу говорю, забегая вперед. Там будут а, большие сетевые магазины, кафе, рестораны, что-то еще будет сделано. И, наверное, визитная карточка нашего комплекса – это 5 Свер? гектаров земли, огромной прогулочной зоны, экопарк также Проект же... уже готов. И вот ты уже говоришь, что его уже делают. Да, его уже постепенно благоустраивают. А, и по моему этого, то есть еще идет совместная разработка, то есть вы вместе с Сочи парком вот, строите школу и строите детский сад. То есть вот это в принципе здесь у нас нарисовано, вы это все также можете пользоваться. То есть по факту проект отличается только наличием балкона и наличием территории. То есть она здесь больше для семьи сделана. она да, больше такая в площадке. Ну я думаю знает наш комплекс Министерского озера, как там и Ну там лучше вообще, да, детские площадки вот в городе, будет, которые думаю, есть. Что, мне кажется, не хуже, а то будет еще лучше. Поэтому, в принципе, два проекта, просто каждый выбирает, что себе по душе. Вот и все. Самое такое основное. Итак, минимальные цены на сегодняшний день, то есть студии, это 7,5 миллионов, однушки? Однушки в среде начинаются от 13 миллионов, это 38 квадратных uh -huh. метров. И двухкомнатные уже от 16, это 48 торцевые квартиры, огромный большой планет. И везде вы можете воспользоваться вот этим кредитным плечом? Именно с господдержкой, то есть, но ну, единственное, что Сочи почему-то не включает у нас в этот список да, городов, -то, 12, то есть да, есть это... Москва и Питер до 12, Питер, Пом... Питер, Питер до 12, Питер, да, и Питер, Московская, а вот Сочи с самой на сегодняшний день дорогой, дорогой. ценой квадратного метра почему-то до сих пор у нас в 6 миллионах болтается, то есть было бы 12, мне кажется, его бы общем, уже не было. Бы вообще весь объект, да, я согласен. Поэтому здесь ждем, надеемся на лучшее. Да, очень, конечно, хочется чтобы быть. Ну, 7,5 миллионов, полтора миллиона нужно всего лишь на сегодняшний день внести. Вам дают беспроцентную, условно, так назовем, расстрочку, но она, правда, ипотека, потому что через банк проходит, и вы можете воспользоваться либо ей, либо взять большую семейную ипотеку, там, вплоть до 30 лет. Ну, лучше, да? конечно, поменьше, зачем ее платить так много, а, под 2 или 3 процента, в зависимости от того, есть ли у вас ребенок или нет. Да. Почему прикол? Почему делаешь? делать? Но... Детская ипотека государство так решило, чтобы Окей. люди рожали детей. Все это, кстати, по ФЗ-214, то есть мы все не проговорили. Эскролл-счета, ФЗ-214, полная стоимость договора, то есть все в чистую, в белую, то есть как хотите, все это проходит. Вот. Я думаю, что нам все равно туда еще надо будет съездить, для того, чтобы сравнить, чтобы вы Конечно. поняли просто разницу. Тот э, выглядит вот так, этот пока еще без фасадов, но в ближайшее время, то есть у ребят уже есть стенд, как будет выглядеть фасад, то есть у нас вот все материалы, которые здесь будут использованы. Вот. Спасибо тебе большое. Спасибо. Двигаем дальше Ну и мы решили сделать сразу несколько рилсов И сейчас мы ищем точку, где мы снимем Красивый видос про кислород А потом мы поедем, поснимаем в Сочи парк И вот для того, чтобы не стоять против солнца Мы сейчас поднимемся вон туда, в Сочи парку И оттуда у нас откроется хороший вид на кислород а вообще, как бы, виды здесь, конечно, кушечные везде. Еще, кстати, большое отличие самого кислорода в том, что он находится чуть выше. И, соответственно, с него открываются виды чуть лучше. То есть там виды на море будут открываться, ну, чуть ли не с низких этажей. Вот. Поехали, покажу. Сейчас вы все увидите. Общем, нашли хорошую точку. Открываются вот эти вот все строящиеся здания. Поснимаем сейчас отсюда. Но ну, виды отсюда действительно открываются очень крутые. Во-первых, здесь... Видно море, правда в ту сторону А с этой стороны очень хорошо видно горы И зимой они в снежных вершинах Да и летом на самом деле, до августа Они тоже в снежных вершинах Сейчас конечно камера это вам все не передаст Но тем не менее, знаете, что они есть И мы с вами теперь едем к конкурентам кислорода К Сочи парку То же самое по сути строение Те же самые планировки Просто отличие в том, что нет балконов И чуть-чуть другой фасад Вот как бы и вся разница Сейчас мы узнаем все у них Хотя, в принципе, уже несколько раз про это рассказывали. И расскажем вам. Вот. Здесь, как вы видите, проект уже более готовый. Он с фасадом. Первая очередь уже сдана. Вторая очередь, как вы видите, более готова. Третья еще вот строится. Пойдемте посмотрим. В общем, я взял ключи от шоу-рума. Сейчас хочу показать вам, как вообще выглядит квартира с ремонтом. Как она планируется. И вот забавная история заключается в том, что вот здесь вот огромное количество свободной парковки. Но нет. Люди ставят машину у входа. Не на парковку, соответственно. Такая вот история. Сану, как вы видите, в Сочи парк отличается. И он ну, точно красивее, чем кислород. А разница на самом деле, на мой взгляд, действительно только в балкон. И в эстетике самого строительства. Но жить вы будете внутри самой квартиры, поэтому вы либо используете балкон, либо используете площадь самой квартиры. Сейчас я вам все покажу. Но перед тем, как мы с вами посмотрим вообще всю инфраструктуру, здесь, значит, есть небольшие вот такие детские площадки. Их на самом деле здесь много. И есть, внимание, что все правильно, как в Сочи, без мангальной зоны, без собственной. Так что здесь вы можете шашлычок пожарить и при этом сделать это в уединении, так да, как дома находятся подальше. С компанией здесь собрались. Никому вообще не мешаете, все, что хотите, делайте. Вот это, значит, торговый центр и снизу паркинг. На три этажа. Раз, два, три. Вот. А вот кислород, где мы с вами только что были. Идем туда, в квартиру. Значит, здесь потихонечку досадируют всю входную группу. Но выглядит она очень уверенно. Здесь, значит, будет консьерж, мрамор, изумруд. И вообще, места общего пользования у них, конечно, очень красивые. Нам нужно с вами наверх. Вот, кстати, видно, что квартиры будут сдавать замки используют. Мы просто такие же когда ремонты делаем людям если они поздно, что мы им ставим электронные так что можно было поменять этот номер. Либо ставим вот такие в зависимости от того, где они находятся и что они выбирают. И давайте посмотрим как здесь сделан шоу-рум так, понятно свет отключен. Но тем не менее значит это студия и вот это кстати гениальное решение с выпадающей кроватью. Здесь как вы видите диван, но можно сделать так что оттуда выпадет кровать Прям вот она между диванами падает. А в кислороде вместо вот этой вот лоджии, вместо вот этого панорамного окна у вас будет балкон. И как бы по сути вот и вся разница. То есть это небольшая студия в виде шоу-рума. И как я уже сказал, что цены одинаковые. А в самом кислороде стоит от 7,5 миллионов. Здесь тоже начинается от 7,5 миллионов. Условия покупки, по сути, точно такие же. Есть ипотеки беспроцентные, про которые мы уже говорили. Есть льготные программы, есть обычная ипотека. И, кстати, по обычной ипотеке нам дают под 9,8 здесь банк открытия. А по всем остальным проектам там ипотека начинается в районе 10%. И здесь вы можете выбрать либо ту историю, либо эту историю. Либо с балконом, либо без. Вот. Но здесь вы должны понимать, что вы покупаете не саму квартиру, вы покупаете именно место. Вы покупаете новый район, который полностью приспособлен для семьи. Отсюда ребята еще планируют сделать теренкур на море, прямой. То есть можно будет туда сходить, но обратно я, кстати, не представляю, как можно будет добраться. Но, наверное, как-то это можно будет сделать. И здесь у вас будет школа, здесь у вас будут детские сады, будет большой прогулочный сквер. То есть вы с этого района можете вообще никуда не выходить. То есть в дальнейшем это все застроится и будет очень красиво смотреться. А самое главное, что здесь еще очень удобная доступность. То есть до центра ехать минут 5, в Адлере ехать минут 20. То есть вот у вас дублер, вот он он. Вы выезжаете на него и туда, как говорится, алга делаете. Точно так же отсюда же можно выехать на дублер и добраться там до центра, до Дагомыса или еще до куда-нибудь. Шоу-рум, кстати, мы с вами так и не рассмотрели. Здесь санузел. Блин, здесь должен быть где-то щиток. Щиток сверху нет. Может быть в шкафу. Может быть в шкафу, но нет. А может быть... Просто очень странно, как бы щитки всегда... На входе делают. Но тут холодильник вот даже есть. Возможно, он еще за какой-то из картин прячется. Внимание, смотри, магия. И все включилось. Ну вот мы, наверное, сейчас в ней снимем, да, этот рилс. Вообще хорошая на самом деле такая студия. Несмотря на то, что она изначально сама по себе небольшая, но достаточно функциональная. Значит, ставится спокойно, размещается кухня, барная стойка, место, где поспать. И включился кондиционер. Алина, вуаля, вон он дует. Вообще, давайте попробуем просто... Я очень много говорю про вот это решение с вот этой кроватью. Да. Алина, сними, пожалуйста. Все время говорю про это решение с этой кроватью, как оно работает. Оно действительно очень хорошая а, такая вот часть для небольших, именно вот таких вот планировок. Вот так вот, воля И из дивана у вас появляется кровать. Кровать ее надо будет только задавить немножко сюда. Ну, короче, вы поняли основную концепцию. И потом, когда вы поспали, спокойно убираете ее наверх. Все, оно у вас зафиксировалось Вы наводите вот так вот красоту И у вас Такой собственный диванчик Классное, да, решение? И все как бы красиво Так вот раз И можно гостей принять Сюда какой-то стол поставить и Решение очень, правда, крутое Для небольших студий Лучше не придумайте. Вся вот эта конструкция стоит там порядка 100-120 тысяч. Но у вас и кровать, и диван за эти деньги получается. То есть, по сути, то на то и выходит, если вы бы это покупали по отдельности. Запланировку лайк like, по ценам я вам уже рассказал. Сейчас выйдем просто еще раз, подытожим с вами на территории. Еще до сих пор не купили курортную недвижимость? Непорядок. Что за лег там, а? жилом комплексе Сочи парк. В общем, мы сняли здесь два видео, и оба получились прикольные, но вы их уже увидели, наверняка. И здесь действительно прекрасно. Конечно, хотелось бы побольше площади, но для того, чтобы купить побольше площади, нужно обладать побольше денежками. Минимальная цена, как я уже сказал, 7,5 миллионов, двушки начинаются в на пределах 15. И, кстати, у нас здесь есть инвесторские предложения, их достаточно много. Поэтому, если вы хотите купить квартиру ниже по цене застройщика, то ссылки у нас указаны внизу в описании к этому ролику. И пойдемте посмотрим теперь инфраструктуру, как она выглядит у нас снаружи. Очки, да, мои примерила? Ну, а тебе, кстати, идет. Ну, да. А дай я твои тогда померю, раз уж так получилось. Как я вам... мне лучше, да, смысл? Ну, тебе да я хорошо иду. Все, забирай. Все, короче, идем. В общем, мы сняли видос. Как съемки, когда человек не с Товоросом. Да, а Максим чуть-чуть повыше. Она просто снимает меня постоянно снизу. Да, из-за меня просто Максим. И щеки, кажется, больше. Понимаете, да, в чем суть? Короче, если реально говорить про всю концепцию, то да, безусловно, сам Сочи парк выглядит красивее, чем кислород. Но мы пока еще не видим, как он выглядит. И отсюда у нас открывается вид на море там, с верхних этажей. С кислорода, как вы понимаете, вид будет открываться просто чуть лучше и чуть больше. Мы зашли с вами и посмотрели, вот шоурум, это 23 квадратных метра студия, здесь она была уже представлена с ремонтом, то есть вы можете сделать то же самое. Минимальные площади, конечно, здесь 17-15 квадратных метров, но тем не менее, если вы хотите воспользоваться субсидированной ипотекой и хотите потратить ее в Сочи, то это лучшее место, где это можно сделать. Никто больше здесь не покупает за какие-то другие условия, то есть все это работает так. И они вместе, Сочи парк, кислород осваивают территорию комплексно, то есть они строят здесь школу, они строят здесь детский сад, оно уже название, фу, начало уже положено. Также будет сквер, то есть район будет прям полноценный для жизни, где ваши дети могут встретиться, потом пожениться, в вам внуков или еще что-нибудь. Вот, кстати, находится торговый центр, то есть вы можете уже здесь что-то прикупить. В принципе, мы все вам рассказали. Мы изначально хотели поснимать три объекта. В итоге получилось, что у нас было три квартиры в Белом дворце. Мы показали кислород, взяли небольшое интервью, показали вам Сочи парк, рассказали основную концепцию. И это действительно крутое жилье. Мы двигаем в офис, господа. И на этой нотке мы с вами попрощаемся. Если интересует, куда потратить субсидированную ипотеку, то ссылки вы найдете у нас внизу в описании к этому видео. И смотрите наши шорты, смотрите наши рилсы, для того, чтобы всегда быть в курсе того, что происходит. Вам всем удачи, хорошего настроения, всех благ и пока!